Мы сейчас будем задавать себе вопросы, и сейчас я буду задавать ей вопросы, и у нас будет 30 секунд. Если успеваешь ты на мои вопросы ответить на 30 секунд больше, чем я, то ты побеждаешь, и вот я сейчас буду закатывать, потом она мне. Вот так, Непутин. Сделать. Давай. Примостились на стороне три родных сестрички. Но сестрички эти все же друг друга не похожи. Что я вижу? В стороне, стране парики простыни, плывет пароход то назад то вперед, а за ним такая гладь на машинке не видать. Сейчас гладь, да? Нет. Пароход. Нет. Пароход. что? Плывет пароход то назад вперед. А за них показывают, что машинки не А сейчас катамаран? Нет. Время вышло. Ай, что это? Это был путью... Путью, да. По воде идет, а до берега не дойдет. Что это? Катамаран? Да, По... Проход. Да. Давай, давай, давай. Проход. Нет. Так. так, что это было? Это была волна. Коварий идет, а берега не слышал. Волна. Да. да. Теп встречается такое, что земля над кровой. А? Теп. Таймер пошел. Тепь. Земля над головой или? э <святую> <Шетер>? Нет. <святую> а, мозг? Земля над головой. Давай. А ой, давай. Растения? Нет. А, волосы? Ай, ой. А, а что это почему? было? Почему Туннель. Синий к нему Светильник? Нет. Лампа? Нет. Свет? Нет. Это. А Отчаян. Уже меньше идет. Дед. А, ну что я это говорил? Ну все, это были звезды месяца. Давай. Для... Победила Камила. Сейчас она будет мне задание давать, а я буду выполнять. Это для меня наказание. Давай. Давай. А Только сейчас... не сложно. Ну ладно. Ну, давай ты сейчас выйдешь на улицу и, э, и побегаешь по двору вот так вот. Давай? Давай. Вот я сейчас выполняю задание камеры жесткое. Сейчас буду я давай на Давай. давай. Кукарику, кукарику. Один, беги! А? И, беги и кричи! Кукарику, кукарику. А, и вот, на этом видео заканчивается. Давайте. Если хотите еще больше видеть ее, видеть так, что, тогда ставьте много-много лайков. И если хотите, чтобы я на деньги снял, чтобы я победителю отдал деньги, чтобы я вот так снял, если хотите, то тогда ставьте много-много лайков. Не знаю сколько вы можете, но максимально сколько можете, только ставьте лайк. Если будет больше 10 лайков, то я сниму это. Я серьезно говорю, сниму. Так что ставьте лайки и подписывайтесь, давайте. А я буду с вами прощаться. Всем пока.